Привет, ребята! Сегодня будем тренировать в домашних условиях трицепс, бицепс и баланс. Начнем, наверное, с трицепса на брусьях, потом бицепс на одном кольце и немножко балансина. Music <laughs> На этом все. Если понравилось, ставьте лайки, не понравилось, дизлайки. Пишите в комментариях, что хотели увидеть. До следующих встреч.